И тут мы понимаем одну гениальную мудрость. Ребята, ошибаться можно. привет друзья меня зовут костя юдин я ландшафтный архитектор сегодня мы на моем экспериментальном участке где мы потратили уже потратили 100 тысяч долларов и как же выглядит этот участок зимой действительно ли э, зимой Ничего не видно, все покрыто снегом, и мы забываем о том, что у нас вообще есть участок возле дома. Я специально высаживал хвойные растения для того, чтобы зимой этот участок тоже смотрелся нарядно, весело, атмосферно. Если это была зима, то это, знаете, такой все равно лесной участок с холмиками, с растениями небольшими. Ну и, конечно же, чтобы это были не голые стволы деревьев, да, такие, знаете, как вороны торчащие а чтобы это все-таки были зелено и красиво. И вот когда выпал снег, я понимаю, хочу больше зеленого цвета. Что я делаю? Естественно, я досаживаю еще хвойники. Сейчас идет процесс посадки хвойных деревьев. Я хочу, чтобы и зимой все было достаточно плотно, и чтобы и зимой была интересная картина. Потому что хочу сказать, что зеленый цвет отлично оттеняется, контрастирует, с белым фоном я хочу вам рассказать теперь про озеро как же выглядит озеро зимой в основном озера пруды на зиму консервируются снимается все оборудование устанавливаются аэраторы чтобы рыба могла дышать или если даже полностью озеро замерзает аэратор работает и рыба снабжается кислородом с аэраторами бывает проблема проблема бывает в чем перемерзает трубка из-за конденсата и настолько замерзает, что аэратор перестает работать. Поэтому, если есть такая возможность, аэратор желательно поставить в подвале или в доме, чтобы он подавал все-таки теплый воздух, чтобы, чтобы трубка не могла перемерзнуть. Что же происходит у нас? А у нас происходит вот что. Мы не сняли оборудование на зиму. Мы не законсервировали озеро. Мы сегодня проводим... Очень интересный эксперимент. Как же это оборудование всю зиму проработает и что будет весной. Мы готовы пожертвовать насосами, если вдруг они выйдут из строя. Но что происходит сейчас? Я знал это давно, мы этим тоже часто пользуемся. У нас есть форсунки, которые отталкивают мусор от краев водоема. И что же, смотрите, что происходит? Сейчас минус 10. Короче, смотрите. Вот. Вот такие вот луночки, луночки у меня на озере. Смотрите, они не замерзли. Вот, все работает. То есть льда, там, там где у меня работают вот эти насосики, луночек, лу, луночки есть и не замерзло озеро. Ребята, если бы мама увидела этот ролик, она бы меня убила. Почему я без шапки? Из-за того, что движение воды все время есть, смотрите, получается у меня корочка такая. То есть вода двигалась, не замерзала, видите, у меня слоями она, слоенка такая. Видите, какая красивая корочка. Здесь почти замерзла. Видите, слабое течение, почти замерзло, А здесь течение побольше, и луночка не замерзла. Совет от специалиста. Никогда не ставьте насос, который будет гонять вот эту воду зимой. Никогда не ставьте на глубину. Так же, как и компрессор. Почему? Потому что он будет отбирать теплую воду, там, где зимуют рыбы, постоянно. И будет еще сильнее охлаждать зимовочную яму. И рыба, если э, температура воды будет слишком низкая, то рыба может не, не, дожить, до, не дожить до весны. Но ну, по крайней мере, для нее это больше, будет большая нагрузка. Ну что, если вы со мной, смотрим и экспериментируем, и двигаемся дальше. А -а -а -а -а! Друзья, я хочу с вами поделиться обалденным секретом, секретом, как у меня получается работать круглый год и даже зимой в очень и очень холодную пору года. Ребята, приглашаю вас в свой зимний дворец. Это легкая быстросборная теплица. Вот такая теплица стоит порядка полторы тысячи долларов вместе со сборкой. Смотрите, видите, небольшой обогреватель. Можно использовать газовый обогреватель, можно э, использовать дровяную печку. Конечно, если есть электричество недалеко, то можно лучше всего э, и безопаснее использовать все-таки электрический обогреватель. Э, что хорошего в этой теплице? Она легкая и вы можете несколькими, э, несколькими рабочими прямо поднять ее. понимаете? Она здесь прикручена. Вы можете прямо поднять и переместить на новый участок работ. А если у вас небольшие участочки, то вы просто можете коротенькие, небольшие такие вот теплички собрать, раз, подняли, перенесли на новый участок и там работаете. В данном случае у меня вот здесь участок работ, про, э, в данном случае у меня здесь участок работ, я все оборудовал, вот и бетономешалка у меня есть, песок, цемент привезут. Все, я спокойно себя чувствую, мои рабочие не замерзшие, не окоченевшие, Хотя на самом деле у меня такие крутые ребята, что они могут даже в минус 10 на улице лить бетон, вязать арматуру, варить. И мы много раз это наблюдали. Но если есть возможность работать в комфортных условиях, почему бы и нет. Если вам будет интересно о том, как мы работаем зимой, что мы поделились своим опытом, напишите в комментариях. И я с удовольствием с вами поделюсь своими секретами. Хочу рассказать вам прикольную историю моей маленькой победы про воспитание моего ребенка. Мой младший сын, естественно, как и все дети, не любит учиться, не любит делать уроки. Почему это все происходит? Вот нужно ему, ему сделать нужно письмо, и он пишет, естественно, буквы не получается, он пишет тетрадочки. Естественно, он концентрируется, устает. Я еле-еле уговорил его сделать домашнее задание. Мы сели с ним писать. Он написал несколько слов и сделал ошибку. И начал ее ручкой исправлять, и получилось неизвестно что. В общем, короче говоря, получилось пятно черное. Естественно, он расстроился. Он ошибся и очень сильно, сильно расстроился, начал переживать. И сказал, я никогда не буду этим заниматься. Это, это кошмар, это все, это, это я не хочу и все, все, все маму и мультик мы на этом остановились но мне пришла в голову обалденная идея мы с ним пошли в концтовары и купили ручки много ручек купили которые пишут и могут стирать понимаете они могут исправлять и потом он с удовольствием начал писать потому что конечный результат у него получался классный классный лучше всех потому что он мог исправить свои ошибки и тут мы понимаем Одну гениальную мудрость. Ребята, ошибаться можно. Можно ошибаться. Понимаете, вы можете ошибаться, потому что у вас всегда есть право исправить свою ошибку. Вы думаете, что я никогда не ошибаюсь в своих проектах? Сколько мне писали, что я неправильно ту и посадил, что я неправильно что-то копал, или что-то такое. Да, я эти ошибки сразу и показываю. Но у меня есть право их исправить и конечный результат получится обалденный просто обалденный просто не думайте что что-то не получилось то это все хана друзья я хочу чтобы вы ошибались умели исправить свои ошибки ошибайтесь вместе со мной смотрите мой канал подписывайтесь смотрите как я ошибаюсь и как я исправляю свои ошибки друзья я с вами я ваш ландшафтный архитектор Кости Юдин. Люблю вас, целую. Прекрасная зима, прекрасная погода. Всех-всех люблю. С новогодними праздниками вас. Желаю в новом году удачи, успеха, обалденных клиентов, креатива. И чтобы мы с вами построили новый мир, в котором будет только любовь.